всем привет дорогие друзья меня зовут Ван, и сегодня бы в честь того что в моем канале 324 подписчика я бы хотела разыграть ключ к игре под названием Pirate Dead для этого вам необходимо подписаться ко мне на канал поставить лайк под этим видео дальше вам необходимо подписаться в группу вконтакте и ко мне на страницу вот в группе вконтакте вы должны репостнуть то что я разыгрываю дальше и написать мне вконтакте сообщение я участвую вот, все будет проверено, и я выберу победителя. Ну, держайте. что не хотите на халяву получить игру. Ну вот, спасибо, что вы ставите лайки, до новых встреч, всем удачи, всем пока.